Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 26 сентября 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами посмотрим на криптовалютный рынок, разберем главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели, а также на некоторые чарты ончейн фундаментального анализа. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями и не забывать подписываться на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также на главной страничке YouTube-канала, здесь с правой стороны есть ссылочки на все наши ресурсы. Ну а мы с вами давайте начнем. Индекс страха и жадности по-прежнему находится на отметке 21. Экстремальный страх на рынке продолжается. Доминация биткоина немного приросла в сторону сезона, но в целом находится в некотором паритете, примерно на средних значениях. Отметочку индикатор показывает 59. Давайте посмотрим на график доминации сразу же. У нас идет коррекционное снижение, мы видим на дневном таймфрейме, мы немножко стали понижаться. И также обратите внимание, что у нас по-прежнему волна моментума на индикаторе Cypher B двигается от красной точки вниз, хотя и цена средним взвешенным объемом VWAP удерживает дальнейшее падение, поэтому доминация через какое-то время за счет... Волны VWAP, желтая волна на индикаторе будет толкаться в зону 4147, на мой взгляд. Сейчас паритет находится на уровне сформированном консолидации на отметке 40.62. Давайте также посмотрим, что у нас сегодня с ликвидациями. За последние сутки у нас ликвидировано 58 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 116 миллионов долларов США. И давайте посмотрим также соотношение коротких и длинных позиций за последние сутки. У нас сейчас некий паритет, но с небольшим преимуществом доминируют короткие позиции 50,32%. Также давайте обратим внимание на индекс доллара США, индекс DXY. Я сегодня бросил сеточку на этот индикатор для того, чтобы мы имели возможность более точнее определять уровни поддержки и сопротивление по данному индексному показателю обратите внимание мы сейчас консолидируемся на отметке 113 здесь пунктирная трендовая паутины дальше у нас сопротивление отметчика 116 117 также уровень фиба и следующим этапом сопротивления у нас выступает отметка 121 и далее 125 а если еще выше то 128 129 здесь же пунктирный трендовый и уровень еще одного глобального фиба поддержкой выступает по данному индексному показателю сейчас в данный момент уровень 108 также также пунктирная трендовая паутина и дальше уровень 106 фибоначчи если мы посмотрим внимательно на то как сейчас двигается цена то будет видно что по сайферу мы рисуем восходящую динамику видно и то же самое мы рисуем на графике цены очень крепко держится данный показатель инвесторы по-прежнему хеджируют свои риски не в золоте как в традиционном хэш активе а предпочитают сейчас доллар сша поэтому рост по данному показателю вполне себе вероятен ожидаем отмечку ближайшую на уровне 117 116 как я и говорил говорил в предыдущих обзорах, а далее мы можем отправиться и покорять уровень 128 через два сопротивления, также о которых я сказал, 121 и 125. Также хочу обратить ваше внимание на основные критерии и показатели по фондовому рынку, частью которого, конечно, без сомнения сейчас является и криптовалютный рынок, корреляция с основными бенчмарками фондового рынка у нас продолжается. Я имею в виду S&P 500 и, конечно же, высокотехнологичный сектор NASDAQ. И если мы посмотрим с вами на ближайшие события, а также после выступления Павла, главы Федеральной резервной системы, который также будет выступать еще и 28 сентября, следует обратить внимание в первую очередь на безработицу. Поскольку Павел обратил внимание представителей средств массовой информации на вопрос о том, началась ли рецессия в Соединенных Штатах Америки, он ответил, что пока уровень безработицы у нас... Падает. Поэтому ни о какой рецессии речи быть не может. Поэтому я думаю, что в ближайшее время основное внимание инвесторов будет обращено помимо, конечно же, индекса потребительских цен, то есть данных по инфляции, в первую очередь, в том числе и к данным по безработице. В четверг, 29 сентября, мы с вами получим показатель по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. И далее, обращаю ваше внимание, что 7 октября у нас выйдут показатели по безработице за сентябрь. Также стоит обратить внимание, что в начале ноября у нас будут и новые данные по ключевой ставки от Федеральной резервной системы. Но если говорить в целом, рынок может закладывать негатив. Я имею в виду тот факт, что у нас, во-первых, будут экспирации по квартальным фьючерсам в середине декабря, это 14, 15, 16 число. Также стоит обратить внимание, что Федеральная резервная система будет в том числе и повышать ключевую ставку прямо в этот период, то есть 13 и 14 декабря, после ноябрьского заседания. И стоит также обратить внимание, что как раз таки сейчас, в октябре, рынок может закладываться и по уровню безработицы. Поэтому какое-то понижение и закладка негативных статистических данных, которые могут выходить по фондовому рынку, в том числе и в криптовалютный рынок, конечно же, как более рисковый в части высокотехнологичных секторов, может происходить. Также хотел обратить ваше внимание на некоторые он-чейн показатели. Периодически этот чарт бывает предметом рассмотрения в моих обзорах. Это 200-недельная тепловая карта. Обратите внимание, на среднюю скользящую 200-недельную наложена тепловая карта цены и всегда, когда биткоин становится фиолетовым, либо темно-темно-синим, у нас происходит отскок. Впервые за всю историю так долго мы находимся ниже 200-недельной. Обратите внимание, ни разу этого не происходило. Только в период корона дампа небольшой уход ниже этого мувинга и также это происходило в 2015 году. Еще один раз. И опять-таки это было незначительное понижение. Сейчас мы достаточно существенно находимся ниже кривой. И обратите внимание, мы становимся фиолетовыми. То есть наиболее ярче тепловая карта показывает нам активное формирование дна рынка. И я думаю, через какое-то время, в любом случае, обращаю ваше внимание, что речь идет о 200 недельной средней скользящей. Это не завтра, не послезавтра. Но мы уже точно находимся в стадии активного формирования дна. И в ближайшем будущем, я уверен, начнем консолидацию на этой средней скользящей с выходом вверх. Также хотел обратить ваше внимание и на сетевой объем. Еще один чарт, кстати, все ссылочки на эти площадки, где можно смотреть чарты, есть в описании к этому видео. Это lookintobitcoin и chartswubull.com. Можете посмотреть, если будет интересно. Обращаю ваше внимание на сетевой объем, очень интересный показатель, который тоже показывает... Периоды консолидации цены либо на потолке, либо на дне рынка. По данному показателю мы с вами уже формировали дно рынка вот в этот примерно период. Здесь он объем за 30 дней, поэтому это тоже. Не короткий, а скорее среднесрочный индикатор. И мы уже с вами начинаем прирастать. Да, у нас может быть так же, как и в период 2015 года, выход вверх, потом дополнительный сквиз, после чего начнем, опять-таки, через зигзагообразное восстановление к периоду накопления и, соответственно, роста. Здесь может быть то же самое, но мы уже... По мнению данного индикатора, оттолкнулись от нижних значений и пытаемся формировать восходящую динамику по внутрисетевому объему. Ну и давайте перейдем к графику биткоина и посмотрим, какая ситуация у нас сейчас на рынке. Сегодня в понедельник мы по-прежнему консолидируемся на поддержке 18,5. Обратите внимание, что мы провалили самую важную поддержку на всем периоде консолидации за последние несколько лет. Дней это была отметка 19600, предыдущий all-time high, предыдущего медвежьего рынка. И с этого момента мы находимся в более активной фазе понижающейся динамики. Поэтому уход более ниже, как я и прогнозировал, в том числе здесь в обзорах, а также на многочисленных стримах. Обратите внимание, что сейчас боковое накопление, после чего мы можем уйти более глубоко. Ближайшей поддержкой будет уровень 17600. Но сейчас мы консолидируемся на 18.5 и нужно быть очень внимательным. У нас есть все намеки на то, что мы можем немножко порасти. В сопротивлении на дневном таймфрейме по-прежнему находится отметка 19.600. Это зона 19.14, 19.500, 19.600. Вот здесь мы можем оттолкнуться и уйти на более глубокую просадку. По крайней мере сейчас на дневном таймфрейме волна моментума внизу, но есть неопределенность. Мы видим, что индикатор Cypher B подсвечивает нам постоянные кроссоверы. То зеленый, то красный, то опять зеленый, точки то short, то лонг. И также обращаю ваше внимание, что по цене с объема объемом мы находимся примерно у нулевых значений 0,82. Также хочу посмотреть на краткосрочной динамике 6 часов, на возможной интрадей стратегии. Пока что намек у нас на лонговые стратегии попытку отскока, как я уже сказал, к сопротивлению пунктирной трендовой паутины на отметку 19,450, ближайшая. Но у нас сейчас на более младших часах пока... Нет четкого посыла к тому, чтобы заходить в эти стратегии и пытаться найти точку входа. Почему? Потому что если мы посмотрим на двухчасовой таймфрейм, более четкий таймфрейм для интродей для определения локальных тенденций, мы видим с вами свечки неопределенности. Волчки у нас никак не может определиться рынок, находится в ожидании. Цена среднеизвешенного объемом уже достигала максимальных значений 18.01. И сейчас торгуется на отметке 1180, то есть есть понижающаяся динамика. Хотя волна моментаuma двигается снизу вверх, такого уровня движения по Вивапу создает риски либо бокового движения, либо более глубокой просадки, когда волна моментаuma отталкивается от средних значений и уходит в более глубокую понижающуюся динамику. Также индикатор Кок нам намекает на восходящее движение, но может в любой момент отторкнуться от уровня ФИБА и пойти вниз. Давайте посмотрим более младшие часы на часовике. У нас однозначно пока что намек на рост, попытка выхода к сопротивлению сейчас на отметку где-то примерно 19 300 локальная, совсем 19 313 если быть точными и поддержка у нас находится на отметке 18 690 мы с вами видим на линиях pivot по индикатору Market Cipher SR. Также у нас Намек на то, что красный денежный поток уходит в верхнее значение, но волны моментума уже находятся наверху и Vivap также находится в плюсовых значениях. То есть попытка уйти к этому сопротивлению сохраняется, однако рынок пока что достаточно слабый. Если посмотрим на более младший таймфрейм, например на 15 минутку, для того чтобы скальпить по рынку, я по крайней мере на данный момент уже бы воздержался от входа в позицию. У меня такое ощущение, что мы потихонечку устаем от рынка и четкой динамики, у нас нет. Да, есть какие-то намеки, но определенная разнонаправленность по таймфреймам не дает мне найти точный сетап. Поэтому сейчас наблюдение было бы в приоритете. Я все еще ожидаю, что нас могут чуть-чуть погнать, после чего рынок начнет закладывать какой-нибудь ближайший негатив, в том числе по данным по безработице. Но нужно отметить, что в целом Данные по безработице статистически могут выходить и хорошие, поэтому лонговые позиции тоже не исключены, но по крайней мере я бы дождался пока 6-часовой таймфрейм более четко определится, поскольку на свече нижний фитиль не дает мне четкого понимания, что быки сейчас берут основное движение рынка в свои руки. На этом, наверное, все. Всем хорошей недели. Будем продолжать следить за рынком. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, поддержите канал комментариями. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а с вами был Гоша, канал Rate И до новых встреч.